Привет! На связи, как обычно, Антон. У каждого из нас в детстве была мечта воплотить в жизнь различные предметы из любимых фильмов или же мультиков. У некоторых она сохранилась до сих пор. Мечты сбываются. Я подготовил для вас подборку потрясающих машин, которые вы уже могли видеть ранее на своих экранах. Присаживайся поудобней, бери вкусняшки, не забывай про конкурс в конце видео на 500 рублей и давай скорее смотреть. Каждый ребенок, да мне кажется даже и взрослый, не может не узнать этого красавца из всеми любимого мультфильма «Тачки». Метр полюбился фанатам мультика благодаря своему необычному внешнему виду и отличному юмору. В этой реальной машине как будто все это сочетается. Отлично передана эмоция «Тачки» при помощи лобовых стекол. Изумительно подобрана цветовая палитра, а также зубы и прочие элементы выглядят объемно и впечатляюще. В общем машинка выдалась действительно на славу, и ее создатели непременно заслужили респект за проделы работу очень круто а что вы скажете насчет вот этой вот малышки да это тот самый автомобиль из охотников за привидениями вы только посмотрите как здорово здесь выполнен каждый элемент все фары все даже малейшие рисунки различные трубы и все в таком духе эх увидев такую на улице можно всерьез задуматься о существовании охотников за привидениями машина издает характерные звуки у нее работает сирена и в целом она выглядит очень привлекательно а следующая тачка вовсе может показаться какой-то моделью из будущего. Но если приглядеться к ней получше и немного подумать, сразу придет на ум, что это легендарный Бэтмобиль. Лично мне кажется, что воплотить эту задумку в жизнь было очень трудно. Дело в том, что различные гладкие, плавные линии, всякие огромные турбины, а также выдвижные пушки совсем не просто организовать. Несмотря на это, умельцы справились с поставленной задачей и создали это чудо. Выполнена машина само собой в черном матовом цвете, выглядит очень эффектно и запоминающе, чего стоит один только зад. Ненадолго вернемся к уже упомянутому мультфильму «Тачки», чтобы не пропустить такого красавчика. Это пожарная машина, которая буквально была вытащена из наших экранов. Она имеет глянцевый красный цвет, который блестит на солнце и создает какую-то особую, по-хорошему детскую атмосферу. Тачка наделена всеми необходимыми декорациями, благодаря которым она полностью повторяет модель из мульта. При включении у нее начинают двигаться глаза и загораются лампочки. Выглядит очень здорово. Кстати, напишите в комментариях, нравится ли вам этот мультфильм. И если же да, то какой ваш любимый персонаж? А это очень клевый танк из фильма «Безумный Макс». Его дизайн завораживает при первом взгляде и никак не отпускает. Рев мотора просто обалденный. А этот старт? Тачка просто огонь, и ее создатель непременно заслуживает огромнейшего уважения. Самое крутое в ней то, что это не обычная декорация, а настоящий монстр, который так же как в фильме безумно может преодолевать всевозможные препятствия. Уверен, эта машина произведет фурор на любой встречу фанатов фильма». Следом за ней идет не менее клевая машина из Симпсонов. Она полностью повторяет модель авто из одной серии мульта, даже имеет некоторые дополнительные фишки по типу детей в пузыре на задней части. Сделана она в зеленом цвете, имеет очень интересный спортивный внешний вид. У нее даже есть специальный держатель для напитков. Готов поспорить, что будь Гомер реален, он обязательно бы катался именно на такой машине следующая тачка в представлении не нуждается она все из того же мультика о котором мы с вами уже говорили молния маккуин выглядит просто бомбически все дети и даже взрослые которые увидели ее собственными глазами просто замерли на месте помимо клевого внешнего вида она также наделена и специальной озвучкой повторяющие культовые реплики из мультика кроме того у нее двигаются глаза и брови лично мне непонятно только где там находится дверь под подводителя ведь все так здорово разукрашено, что не видно ни малейшего признака привычного нам всем транспорта реально как будто Будто попал по другую сторону экрана если вы хотя бы раз смотрели трансформеров то ну просто не могли не представить их присутствие в нашей реальной жизни но после увиденного мною я реально начал сомневаться а был ли я прав может подобные роботы и правда существуют? Со стороны, эта БМВ может показаться совершенно обычной и ничем не примечательной. Но стоит ребятам нажать на секретную кнопку, как она начинает превращаться в красного глянцевого робота из фильма. Самое крутое, что эта тачка действительно может ездить и в то же время трансформироваться. Ну просто с ума сойти, создатели нереальные красавцы. Хотя, может это просто новая модель БМВ? А эту тачку наверняка узнают многие. Это легендарный Hudson Hornet, о котором слышал любой фанат ретромобилей. Ее потрясающий вид невозможно спутать ни с чем иным. Особой красочности ей придают хромированный насыщенно-синий окрас и яркие надписи. Автомобиль производился компанией Hudson Motors в Детройте в период с 1951 по 1954, а затем был передан во владение American Motors. В период рассвета эта ласточка не оставляла никаких шансов своим конкурентам в гонках, за что даже получила Прозвище стремительных Адсен Хорнет. Эта самая тачка появлялась на небезызвестном американском телешоу о транспортных средствах Гараж Джей Лено. Наверняка, пока я вам рассказывала о ее достижениях, вы уже успели вспомнить, где еще могли ее видеть. Ну а если нет, то я помогу вам. Конечно же, это тот самый Док Хадсон или Доктор Хадсон Хорнет из фильма «Тачки». Персонаж из фильма, кстати, сумел повторить успех легендарного автомобиля. Док считался одним из лучших гонщиков и даже завоевал титул чемпион всех времен, так и оставшись непобежденным. Интересная история, не так ли? Ну а «Тачка» и правда удивительная. Очень редкий, необычный экспонат. Жаль, что ее история закончилась так печально. Я надеюсь, что вы уже успели узнать рецепт вкуснейшего гамбургера» как это вы не понимаете, о чем это я? Это же крабсбургер, который обожал каждый обитатель подводного мира бикини-ботом, и за рецептом которого так долго гонялся Спанч Боб. Рассказывать все секреты крабсбургера я вам, конечно, не буду, но вот показать тачку, которая выглядит как вкуснейший сэндвич, обязан. Вернее даже сказать, что она и есть сэндвич. Это крутецкая кастомная машина оборудована двумя удобными сиденьями и открытым верхом. В ее основе лежит шасси автомобиля. Булочка, котлеты, часть декоративных элементов выполнены из пены и окрашены с Соответствующим цветом. Сыр является обычным разукрашенным картоном, а листья салата отрезком ткани зеленого цвета. Согласитесь, с виду все выглядит очень реалистично и аппетитно. Ну а идея огненная. Бэтмобиль. Один из самых символичных автомобилей в истории кино о супергероях. Начиналась история легенды довольно скромно, с модели Олдсмобиль 1956 года, но с каждым разом машины становились все более изощренными. Вы не поверите, но модели этих машин можно увидеть не только на экране или в виде игрушек, но и в роли повседневного авто. Вот, например, просто потрясающая копия Бэтмобиля, снятого в фильме «Бэтмен против Супермена». Автомобиль получил мощный двигатель V8, затемненные бронированные стекла, съемный руль, электричество, электропривод дверей, даже пневмоподвеску, которая позволяет менять дорожный просвет. Рассказывая вам, мне и самому не верится, что такое возможно, но, видимо, все зашло настолько далеко. Также на Бэтмобиль установили камеру ночного видения, тепловизор с огромнейшим зумом, лазерный прицел и копию пушки, имитирующей стрельбу на переднем бампере. Невозможно не заметить огромные колеса, высота которых сопоставима с размерами корпуса. И моя самая любимая часть – матовое покрытие. Это вообще законно делать такие крутые тачки? Дальше у меня идет довольно ценный экспонат из Звездных войн. Это Лэндспидер Люка Скайуокера X-34. Он был одним из первых левитирующих транспортных средств, показанных в космической опере. Надежный, хоть и не очень элегантный X-34 был оборудован голографическими дисплеями, компьютером с навигацией и набором репульсорных противовесов для устойчивого передвижения. Висеть в воздухе как его аналог из фильмов автомобиль не может, зато выглядит точь в точь как тот самый заветный X-34. Хотя когда он едет, визуально даже может показаться, словно это это и правда магия, так как отражающие элементы, установленные снизу, создают иллюзию полета. Лендспидер вмещает двух пассажиров и во время езды развивает скорость до 8 км в час. Процесс также сопровождается различными звуками из франшизы. А красное удивление получился очень правдоподобным. Тачка не выглядит словно новое авто из салона, в чем и заключается ее фишка. Потертости и имитируемая ржавчина позволяют погрузиться в атмосферу и воплотить мечту в жизнь. На очереди у меня машина, которая является наглядным примером того, что мечтать никогда не поздно. И неважно, сколько тебе лет. Это доисторическая машина из мультсериала «Флинстоуны». Она оснащена стильным дизайном «Зебра». По своей конструкции полностью повторяет автомобиль «Флинстоунов». В мультике машина была выполнена из деревянного каркаса, каменных колес и шкуры какого-то животного, играющей роль крыши. В движение она приводилась ногами сидаков. В процессе ее создания в настоящей жизни автор попытался добиться того же стиля, используя веревки, которыми перевязана крыша, и древесину. Правда, и ездить на ней не получится, ведь здесь для движения также нужно задействовать ноги. Увидев эту модель, я будто снова окунулся в детство. А это DeLorean DMC-12 – спортивный автомобиль, который производился для американской автомобильной компании DeLorean Motor. Особую популярность DMC-12 обрел благодаря появлению в фильме «Назад в будущее», в котором выступал как машина времени. Эмит Браун, являющийся создателем машины времени, на вопрос, почему его выбор пал именно на Делориан, говорил следующее. «Если ты делаешь машину времени из автомобиля, то почему бы ей не выглядеть стильной?» нержавеющая сталь кузова благотворно сказывается на завихрениях потока времени и правда машина совмещает в себе довольно скромный но при этом стильный вид в 2008 году инженеры-энтузиасты даже попытались сделать из классического delorean электрокар проект конечно остался на уровне фантазий но сама идея не исчезла опустила новые ростки и уже в 2015 мы могли наблюдать чудное зрелище на самом деле тачка мне очень нравится она как и хадсон появлялась на телешоу гараж джей лена где и показала себя во всей красе оборудованная подсветка и ласточка не оставила равнодушным ни одного любителя легендарных авто ну ничего себе а это обалденная тачка из фильма безумный макс которая носит название the Next car что-то стало совсем жарко потому что машина просто удивительная она не похожа на все остальные и уникальна в своем роде мечта любого знатока ход родов Оборудована открытым капотом с множеством декоративных элементов как спереди, так и сзади, повторяющих дизайн из фильма. Создана на базе купе «Шевроле» 1932 года. Оснащена мощным двигателем V8 с огромными выхлопными трубами и независимой передней подвеской. Также она имеет необычный серебристый окрас. Пожалуй, это один из моих фаворитов. Самой большой мечтой моего детства было желание увидеть, а лучше прокатиться на фургоне из Скуби-Ду. Представляю к вашему вниманию The Mystery Machine. Машина имеет необычный яркий окрас, который можно узнать из сотни других. Но ее достоинством является не только внешний вид, даже такой удивительный, но и то, что находится внутри. А внутри – необычный уютнейший салон с просторным и мягким диваном, мягкими стенами, крышей и полом, плакатами из скобиду, атмосферной подсветкой, а также круглым столом с еще одним диваном. А, забыл упомянуть, что салон тоже выполнен в соответствующих тонах. Ну как здесь устоять?